так приветствую вас овны сегодня посмотрим что вам принесет месяц октябрь начнется он очень интересно вы будете полны радости, счастья, вдохновения, будете готовы в кого-нибудь влюбиться, и действительно можете к себе притянуть партнера, который может вам достать массу удовольствия, но это вряд ли будет надолго, поскольку Меркурий все еще ретроградный, ну, разве что с тем партнером, которого вы давно хорошо знаете, но вот оппозиция Юпитер между вашим первым и седьмым домом партнерства к Венере, она, конечно же, многообещающая. Да, постарайтесь в этот день не переусердствовать в потреблении чего-то вкусненького, спиртного. Ну и вообще постарайтесь, если это возможно, соблюдать меру во всем. Так, на всякий случай. Далее, Меркурий до 10 числа будет находиться в вашем символическом шестом доме, связанном с работой. Скорее всего, вы будете доделывать какие-то ранее начатые дела, заниматься обычной текучкой, а уже после десятого он перейдет в весы да со второго числа он уже будет прямым он уже перестанет быть директным поэтому дела заканчиваются новые начинаются особенно благоприятен период где-то шестое-седьмое для работы уже можно в этот период начинать куда-то там трудоустраиваться писать начинать какие-то новые проекты, кстати, для здоровья тоже очень хорошо, возможно выздоровление в этот период, улучшение самочувствия, а вот уже, когда он перейдет в дом партнерства, то здесь появится возможность установить очень крепкие гармоничные взаимоотношения с вашим окружением. Также Меркурий в весах является в гостях у Венеры и соответственно будут в большей степени с вашей стороны проявляться дипломатические способности будет легче находить общий язык с вашими оппонентами конкурентами ну и в принципе с любыми вашими партнерами с кем вы взаимодействуете также учитывайте что где-то 10 11 12 будут немножко мешать спокойствию такие напряженные аспекты как оппозиция между тем же Меркурием и Юпитером то есть это с вашей стороны скорее всего будет плохое ощущение времени, можете слишком много чего понаобещать, и из этого мало что получится сделать поэтому в эти дни лучше ничего не планировать особенно все что связано с оформлением документации официальной документации юридической, а также с дорогами ну, с дорогами, путешествиями и оформлением да, различных бумаг. Теперь еще параллельно смотрим у нас здесь из вашего 12 дома идет Нептун в квадрате к Марсу. Марс вашим третьим. Значит, крайне, крайне неблагоприятное время для того, чтобы куда-то переезжать, затевать какие-то за спиной интриги. но вообще делать что-то запрещенное. Вот знаете, мне сейчас подсказывают, что возможно, даже ну, склонности к тому, чтобы быть обманутым или обворованным, то следите за своими вещами очень большой риск угодить в руки какого-то нечестного человека, обманщика, афериста. Далее, 13-14 уже будет немножко послабление. Там будет от Сатурна, который к концу месяца, 23 числа, станет уже прямым. Для вас эта тема, связанная с дружбой, будет идти благоприятный аспект дому партнерства. То есть создадутся благоприятные условия для того, чтобы улучшить ваши взаимоотношения с партнером, либо же перевести их на следующий уровень. Может быть, ну, даже их как-то оформить. Ну и вообще хорошее время для знакомства. 18-19 Венера сделает аспект к Марсу, чем усилит эффект для благоприятного взаимодействия. Очень хорошее время для подписания различных бумаг, договоров офици официальных, для посещения официальных инстанций. Несмотря на то, что здесь есть, конечно, много таких напряженных аспектов, кармических, но, ну, наверное, какие-то будут события в это время происходить в вашей жизни, которые будут иметь серьезный кармический судьбоносный характер, чтобы все, собственно, одно и то же. Поэтому будьте очень ответственны, внимательны, не противодействуйте, а постарайтесь приспособиться к изменяющимся условиям для вас. Так, С 20 по 23 Меркурий станет в очень хороший аспект к Сатурн чем усилит возможности для таких серьезных взаимных договоренностей, для взаимодействия с вашими партнерами, для подписания бумаг, договоров, Ну, хорошее время для удовлетворения своих амбиций. Также еще 23 числа Солнце и Венера перейдет... Ваш символический восьмой дом. Восьмой дом связан с опасными ситуациями, с финансами ваших партнеров, с кредитами, займами. Также это сфера эзотерики, ну и опасная сфера в том числе. Но Венера сама по себе в Скорпионе, она достаточно ревностная, она собственническая, она любит все себе, но когда она идет по самому дому, это второй дом от седьмого, обычно это ресурсы наших партнеров. То есть появится возможность получить какие-то деньги, на которые вы рассчитывали, возможно были какие-то препятствия, также возможно получение наследства, ну, то есть улучшение своего материального положения путем получение этих ресурсов от партнеров и тут важно еще учитывать такой момент также это может быть активизироваться и ваша сексуальная жизнь на это указывают также еще аспекты к Плутону от Меркурия к Плутону и позже там будет и от Венеры а, пока пока так следующая дата это двадцать девятое число у нас это когда меркурий переходит в скорпион так из вашего получается 7, 8. Ага. Но ну, здесь могут возобновиться вопросы связанные с кредитами опять же, с финансами кстати, обратите внимание, сам по себе 29 октября будет в эмоциональном плане очень такой напряженный и неблагоприятный для каких-либо поездок, ну, может действовать этот аспект буквально пару дней но вот эта вот оппозиция, она Неблагоприятно, особенно дальние поездки, путешествия, возможно, поломки в пути. Ну и 30 числа у нас не Меркурия, а Марс становится ретроградным. У вас он в третьей зоне, третья зона это. Значит, взаимоотношения с близкими родственниками не обязательно. Это ваши кровные, это могут быть двоюродные братья, сестры, тети, дяди, соседи, люди, которые регулярно вхожи в ваш дом. Также это какие-то короткие курсы, какие-то командировки, это документы, это тренинги, это также и автомобили, техника. И вполне вероятно, что вот по этим темам у вас будут... В ближайшие пару месяцев, даже больше, до середины января, очень-очень активные проработки. Я поэтому по этому аспекту готовила отдельный прогноз, он у меня есть, кто захочет, посмотрит. Желаю вам благоприятного октября, еще отдельно подготовлю два прогноза на полнолуние 9 октября, которая будет в вашем знаке. Затем 25-го будет начало коридора затмений, которое продлится до 8 ноября. Очень ожидаются важные и серьезные судьбоносные события. Поэтому следите за прогнозами и до встречи в следующих видео.